Я знаю, я перед вами немного виноват и пытаюсь искупить вину вот в этом самом замечательном прохождении. Глава третья. Сибириада. Сибирь в аду. Что значит э, это слово Сибириада? Как вы думаете, Сибирь будет э, в аду или э, все же она будет где-то сзаду или впаду паду или еще где-нибудь? в каком-нибудь неизвестном месте Здравствуйте, здравствуйте, у микрофона как всегда, Вадим Курноли. Приветствую вас всех на моем канале PC Gamer. Ну вот она, загрузочка, загрузочка пошла. Алена, что Алена нам сегодня даст? А, говорит, Алена нам даст какое-то задание, супер задание, которое мы должны будет, а, будем выполнить в этой серии. Алена говорит о каких-то вещах, но я ни хера не понимаю по-английски. А у меня появился новый талант давайте посмотрим что можно прокачать и, и чтобы я чтобы я прокачал вообще у меня бы прокачал вот это я думаю что мы мы верно все идем в, в правильном направлении прокачали немного себя а здесь а, а, всего не понемногу о, о, какая это пушка и меня сразу же встречают мои любимые демоны да. Так, а, а тебя какой-нибудь тоже много? Блин, вообще изящно. Так, так, так, так, подожди, я еще, я еще, я еще, я еще не не, не начал. Я еще не начал, а ты уже начал. Да? Да, их очень много, а я один. Меня охкукуют, а я пытаюсь уйти от них. Эти демоны просто звери и дают они пули как это было изначально вау динозавр какой-то страшный так вот эту что же мы должны уничтожить и уничтожаем демоны быстро быстро исчезли елки-палки да, жопа полная на экране а, я вижу кучу кучу зомбаков бегущих на меня как всегда весело. Так. Вот здесь еще. какого-то. Блин, ну мне нужен... Нужен... Чтобы его убить. Да, вот это. По-моему. Он у меня стреляет. Стреляет бомбами. Ну все. Кажется, мы выполнили это задание быстро и... А как-то изящно. у Мотоцикл? Окей, поехали. Мы можем переключить камеру, но я как бы не хочу. Я хочу поиграть от первого. от первого. От первого лица. Это круто. Слушай, я их еще давлю. Прикол, главное, главное не втюхаться, а может переключить. А, назад. Почему этот козел назад не едет? Видать... бежать теперь пешком. Нет, нет, нет не придется. <laughs> я бы. я бы побежал, а что делать? <laughs> Весело, зенитчик какой-то у нас появился, объясняет нам что-то. Я. Когда. Вот субтитры бегут. Э, и я играю, я их не могу читать, ребят, честно. Мне неудобно. Вот. Поэтому, если что, кому это интересно, можете поставить на паузу и прочитать это. Вот! Ну, продолжая я движение по замечательной сибири по замечательным лесам нефти а, нефти нефти много а продавать так, некому у нас все происходит но бежим бежим бежим бежим 600 метров и я вроде бы доехал метро метро это оу, какие перегнулся ага ну я здесь пешком доеду так, а это кто? Кортедж максимум. Так, и дальше что? А, я должен как-то попасть сюда. Подожди, здесь здесь есть какие-то интересная вещь. Я хочу посмотреть, что здесь. А, кто понял? Кто? А, не понял. Это где-то вот так. Я хотел посмотреть, что здесь есть вообще. Что здесь интересно? А нас... Почему? Почему-то мы не можем использовать. Ну ладно. А, через 40 метров еще что-то там показывает. Ну а мы двигаемся вперед. Я думаю, что мы, мы верно все идем в, в правильном направлении. Прокачали немного себя.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 Демоны быстро. Быстро исчезли, лки-палки. Да. Жопа полная. На экране. А, я вижу кучу. Кучу зомбаков, бегущих на меня. Это, как всегда весело. Так. Вот здесь еще прям какого-то. Блин, ну мне нужен.. Нужен.. Чтобы его убить. Да, вот это. Он у меня стреляет... Стреляет бомбами, ну все. Кажется, мы выполнили это задание быстро и... А как-то изящно... Уууу! Мотоцикл. Окей, поехали! Мы можем переключить камеру, но я как бы не хочу. Я хочу поиграть от первого от первого от первого лица, <uży> это круто, слушай, я, еще, я их еще давлю. Прикол, О, главное главное не втюхаться, а может переключить. А, наз... Почему этот козел назад не едет? Придется бежать теперь пешком. Не, не, не придется. <смех> я бы. я бы побежал, а что делать? <смех> Весело, зенитчик какой-то у нас появился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 когда тогда у У нас происходит происходит, но бежим бежим бежим бежим. метров метров я я вроде бы метро метро, метро. ха это. ха ха я ха Ага, ну я здесь пешком максимум так и дальше что а, я должен как-то попасть сюда Подожди, здесь здесь есть какие-то интересные вещи я хочу посмотреть что здесь а, кто понял. Кто? А, не понял так это где-то вот. так я хотел посмотреть что здесь есть вообще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 Маркер. Да, я вернулся. Вернулся в этом же месте. Надеюсь, что у меня больше не репорт нет. Ничего такого странного не произойдет нами. Куда бежать? Очистить церковь от врагов. Значит, мне. Так, оу, оу. Да, двигаюсь вперед, потому что это их хрень Наконец-то я попался к людям. Люди нам ко мне попались. Мне нужно что-нибудь отлично мне вот это вот этой стволочке подойдет потому что я хочу здесь все порушить И у меня она стреляет гранатами вот да? Вот. Синг сингловая такая игрушечка так Здесь Основная цель э, двигаться все я освободил церковь конечно много мрами всякой всякой чешуры ракеты двигаемся к церкви будем смотреть молиться чтобы там не было никакого босса замечательно потому что я не успеваю давайте пропустим, потому что они не интересны текат сцены О. еще какой-то новый враг похож на викинга О подожди подожди так, мне нужно что-нибудь другое чтобы с вами справиться монстр да монстры те, те же самые что и они в африке монстры вот и сэм говорит о том что монстры они везде одинаковые так где он Ну, они все ждут ко мне а? я бы хотел взять вот здесь но. я чувствую себя терминатором в этой игре немного Конечно. но и на том же крутость так сэмон что он терминатор Ну как-то так. О, а как же я тебя не заметил. Он еще стоит, смотрит на меня. Лут прям вот в был. Так, 192 метра. Думаю, что мне бежать туда больше никуда. Мы быстренько продвинемся. Конечно, было бы хуже. Патроны нам нужны обязательно. А -а -а, помочь я вернулся назад ребят если вы не поняли сейчас я вот здесь вышел пошел к церкви прямо прямо прошел если вы помните пошел до церкви выполнил задание как я повернул я не понял я, наверное, смотрел на. на вот этот значок, где мой.. Где мой так называемый да. Ну что? А я не знаю, куда двигаться. У меня карта есть? Нет, карты нет. Я не знаю, куда двигаться, но получается, что назад. 3 ушел, прибежал Получается. Это получается или нет? М да. Нет, все, значит, правильно, значит, мне надо двигаться куда-то другое место, потому что здесь у нас ничего нет. Ладно, мы этот момент, скорее всего, удалим, потому что он мне так очень интересен. все же я приключил камеру будем двигаться куда-нибудь не знаю будем двигаться похоже что я правильно двигаюсь Стой, меня кто-то стреляет мне кто-то херачит я не, не я не вижу дополнительного задания этого вот, вот, вот плохо Есть что ли, получается? Да, вот здесь какой-то вон кто. Вот это не заметил. Ну и. Ну и. Куда, блядь? Верх нет. Ну... <свист> <свист> так, дайте, дайте пройти от этого кайфа сама. голову. Отлично, я голову. Так, и... так, ну здесь у нас западня. Ломаем голову. Нет, это.. Значит, здесь стоят. Ну, в принципе, мы это выполнили все здесь, да? У нас карта не появилась никакой. чертежание там у нас. Кто-то должно как-то заработать или еще что-то непонятно. Я не понимаю, надо ли это делать, не надо ли. Ну, ладно, отбиться от нападения нужно помочь кому-то. У нас это не основное задание, мы можем его не выполнять, в принципе, я думаю. А вот куда бежать куда ехать дальше я даже не представляю себе давайте дальше по дороге поедем раз нас спускают сюда значит это где-то здесь я боюсь что я сейчас кругами намотаю и с вами ничего не, не сделаем толком кто-нибудь помнит я здесь был по-моему был нет я был спокойно так Били мы его. Я надеюсь, что здесь показного задания никто не будет. Но есть оно. О, блять. Здесь тоже самое. Ну здесь, я скажу вам, друзья, это вообще непонятное задание. Какой-то такт Так, мы забрали хранилищ А, это было оружие А это что? ключ М -м -м. Так, ну, Нам придется возвращаться туда Потому что я не забрал там ключ карты Здесь изящная почему не пометили э, желтыми значками Вот этот вопрос большой конечно mm -hmm. а я теперь не помню это замечательно вроде бы где-то здесь а где третья елки-палки может быть здесь где-то старше какая-то деревница давай посмотрим есть не больше. Нас... Здесь вроде бы ничего нет. Здесь что? Нет, здесь ничего такого интересного нету. А полная жопа, потому что я не помню ничего. А если он сломается, похоже, что я пешком пойду. Так, где-то было по дороге. Вот, по-моему, здесь. Тоже как я говорил, то, что нужно было бы скорее всего вниз сюда пустить, как-то Подумать. Вот это нужно как-то вот так соединить, чтобы, чтобы это попало сюда. Нам нужно вот, короче, как-то попасть в эту еще дырку. И сюда. Я не знаю, что это сделать. Тупизм какой-то, блядь. Игра дезмораль с... какая-то, блядь не знаю играть заморали здесь мы попадаем а вниз нет в принципе да в принципе что у нас здесь какую кассетку а, давайте поедем на третью сказать третью потому что я не знаю где еще третью а нам об этом задании пока ничего не говорилось но скорее всего она будет у нас поэтому хер его знает в любом случае, выполняем. Так, давайте искать где еще не было потому что в любом случае нам нужно найти то место где нужно нам помочь Ольге отбиться от нападения это серебро будет не, не, не конечно ребят вот, потому что массу времени заняла эта парада надо вот так ехать давайте поедем вот сюда здесь по-моему у нас тоже да, был такой я ее отгадал да здесь я отгадал здесь же как бы, лично у меня остались ничего страшного да? ну по сути ну, да в принципе вообще хуйня есть Ладно. я так размышляю о том что могут ли остаться При... О бля, забыла это убить О, он же еще... и так стрелял я даже не знаю это для меня сенсация во-первых, Во блуждание блуждание по карте это я не знаю вообще везде вспомнил Минус. не знаю куда ехать реально, помочь Вольге от нападения. Где, бля? Здесь. Здесь я был. По всей Сибири промчаться. Такое себе дело. Если я сейчас не найду ничего, то вынужден пока, давайте двигаться. Может быть и не нужно ничего делать будет. Я не знаю куда идти Здесь я был Там да, вроде бы Хочу смотреть, смотреть видео Я не хочу ехать Если я погибну, что будет? Ну вот я как бы вижу место, где можно погибнуть Отлично Так, а у меня... Так, да? Какой-то новый дали? Вот такой вот Еще тут было Хотя я не понимаю, как это было ничего не знаю Ладно, давайте на такой ноте, конечно, не хочется заканчивать, но, к сожалению, у нас очень жесткий график сейчас по записям. ребенок и, и не могу, по писаться. вот Поэтому График жесткий. Я не знаю, куда идти, помочь Ульге отбиться от нападений. Я бы с удовольствием помог, но я не знаю, где я играть. Я уже всю, всю карту... А можно сказать, оббегала. я бегал, так и не нашел. Где ей помогать? Да. И что? Он мне дал. это был елку, паук, подел. Куда ты не А как я его взял? Я даже не помню, как я его взял. А, -а, -а. а какую кнопку? А -а -а -а. Все, это началось блуждение, поэтому, не знаю. наверное, я все же попрощаюсь с вами, потому что мне нужно весь полазить, побегать, чтобы найти какую-то полка такого всего. Если мне надо, это придется искать и другую игру, потому что ну, решение будет не на ней. Мне игра очень понравилась, ставила меня по полной программе. Наверное, весь мой потенциал, который я копил все эти два года для вас, я вывел в этой игре весь свой скилл, который я мог обладать. Все же нужно быть церкви. Давай попробуем, дойдем еще раз до церкви. Потому что церковь, церковь нас не отпустила. О, блядь! Я, я блядь, прикинь, из-за одного вот этого хуя, блядь! Здесь хорошо я по -по пошел в Церкви. Из-за этого из-за этого хуя, блядь О, блядь, э, это самое. Так, двиг, двигаться дальше на юг? Это, вся эта хрень, бля, была... У нас 3... 3600 600 метров. хотя эта хуйня была из-за того, что я не убил одного, чумаря, бля. Ревсен. Ревсен. Ревсен. у меня Здец. Здец. Здец. Бля. А, извините, а можно на тракторе покататься? Я давно мечтал по покататься на тракторе и все никак Это путь 6 доты, что ли? Да, скорее всего у нас в конце этого месяца будет ролик по доте Я все пытаюсь его сделать, но никак не могу Вот, это мое будет откровение лично от меня Такой небольшой анонс для вас вот моя открытие по доте два в общем ждите а вот с этого месяца я сделаю все же его пушу домонтирую и как бы упущу о это будет концу месяца может быть даже где-то в июне что ну как бы Никуда, да, хорошо было бы.. Блядь, я бросил свою.. Свою хуйню, Блять, бля, а мочит он охуеть. Я еще птички, блядь, появились. Нужен автомат. Автомат. Автомат. Автомат. Автомат. Я чувствую себя ведьмаком в этой бриллии. Блядь, существа, блять, монстры, блять. Ну что, побежали дальше. Что ну... Нет, я, я говорил, что эту хуйню, скорее всего, не нужно будет делать. Это я так нашел, что-то будет интересно. Может быть, дополнительное задание, но не особо важное здесь как секретные чек там И, секретные. Так, мне нужен мне нужен дробовик. Потому что без огня никак. Я весь раскрыл свой потенциал, даже без, без веб-камеры. Я говорю постоянно. Уже... На протяжении всего видео объясняю вам, что как, ну, как бы подписок нет, лайков тоже а для доната... блять, блять, как нихуя. Вот, но. Я продолжаю свою деятельность, несмотря на ни на что, блядь, мне жопа здесь будет честно. есть сейчас весь крахнут, блядь. Полный кафесичка какая-то у меня, будет. Вот, в общем, два года мы уже скоро с вами на ютубе. Мы добились своих целей тысячу подписчиков. И, знаете, что это важно? А М -м -м. как важно хотя бы получать какую-то покрытку Ютуба Анси будет. Утюракетница. Бля, о, бля! бля вещь Блин, не да бля, она летит Нужно тут... было была блядь, куда бы не бежать вот, куда, вот, куда. Ты тысячи метров, блять, и дорога вот, они бля подбирают такие моменты когда идешь вот ты откуда-то и у тебя блять кучу еще роботов блять надо убить чтобы дойти до туда я по моему не спасать его а спасаюсь он еще не поднимется о, бля, мне хуёба ребята, пиздец. О, еще 2800 метров мне еще бежать. До конца бежать и бежать как говорится. Вот, вот сюда точнее будет. Отлично. О, блядь еще снайперы какие-то хуле надо будет вот здесь остановиться немножко потому что это месиво никогда не кончится И... похоже все враги оказались на этом месте найти способ скрыться от врага заебись блять бракас только много и ты мне пишешь э, найти способ открыть врата блин. способ какой же способ может быть ты не знаешь какой способ может быть открыть эти врата я вот тоже не знаю поэтому я много хорошо здесь монстров наверное нет. так давайте убира убирать вот этих а подсказки не будет открыть врата. Блять, вот меня еще. Блядь. Весь здесь метров. вот титана ничего не работает. здесь господь ты протан он показывает что есть еще а, есть еще И как это должно выглядеть? Я использую вот так. Да я что, бегать должен? А, здесь показывает. Блядь, куда он взялся? Сейчас больно ребята. сейчас открыты давай посмотрим должны быть открыты ну не знаю да правильно бегу. давай попробуем я просто, ну, как бы такой человек, пока я не уберусь. Я не помог этот способ. Короче, ребят, давайте до следующего раза Я уже с этим требусом сегодня наковырялся очень много времени, терял. Лично я пишусь по часу. Я вот, еще 2 часа. Ну, что... нет, нет, нет. Нихуя не меняется, мы ну, понимаем, что ну, еще... только, -то... только вариант, если бы мы нашли способ, я думаю, команда бы сказала, что будет использовать. И... Не, я так понимаю, что должны сделать забывать. Пособляется. Давайте на, на следующей серии э, попробуем. Ну, как бы, как вариант. Поэтому я вас очень благодарю за подписки, лайки и комментарии под этим видео. Мне очень приятно работать для вас, для всех. Моих э, 30 просмотров. <смех> ну, и, конечно, моих зрителей постоянных. Всем спасибо, а у меня походу так всегда в один дурный.